14 июня в 14 часов 51 минуту по киевскому времени произойдет полнолуние в огненном знаке Стрельца, которое символизирует активность, развитие и устремленность к расширению сознания. Это полнолуние заставит многих пересмотреть свои цели, придать своей жизни несколько другое направление в разных сферах, более соответствующее правилам морали, внутренним ощущениям, традициям. Важным качеством Стрельца является преданность, а также верность своим принципам, идеалам, убеждениям. Для полной картины рекомендую посмотреть видео о новолунии 30 мая, с которого начался текущий лунный месяц. Ссылка в закрепленном комментарии. Энергия Стрельца, усиленная полнолунием 14 июня, поможет более ясно увидеть свою жизнь свои устремления и цели и принять правильные решения в полнолуние всегда усиливается интуиция поэтому можно решить любую проблему и переориентироваться на более высокую жизненную задачу понятие духовности плотно входит в жизнь многих людей Появляется настроенность на познание истины и духовное развитие, на защиту нравственных ценностей. В период полнолуния, когда Луна находится в Стрельце 13 и 14 июня 2022, концентрация энергии этого знака зодиака максимальна, и можно с ней работать наиболее эффективно. Стрелец – третий знак стихии огня, связан с интеллектуальным развитием, творчеством и позитивом управитель полнолуния 14 июня юпитер планета перемещается по знаку овен который характеризует начало творение творческий импульс в этом знаке сильно проявлено желание идти вперед всегда добиваться своих целей и вести за собой других людей дни с 13 по 15 июня это время зарождения идей проявление свободы воли перспектив выхода из замкнутого круга проблем огненные энергии стрельца очищают пространство от устаревших и живших себя форм и подготавливают фундамент для создания новых полнолуние в стрельце 14 июня дает энергию воли на реализацию планов и на организацию для этого людей символически полнолунию соответствуют энергии марса планета символизирует борьбу инициативу напор физическую силу до 5 июля марс перемещается по овну то есть в своем же знаке и здесь энергии проявляются мощно целенаправленно в этом же знаке управитель полнолуния в стрельце юпитер а это значит что в ближайшие две недели после полнолуния решительность и энергичные действия обязательно приведут к дости результата формируются наилучшие условия для творческой реализации вдохновения и организации масс людей на конструктивные изменения среды защиту традиций своей страны и национальных интересов в полнолуние 14 июня 2022 эффективна работа по осознанию истинных целей своей жизни своего предназначения огненную энергию стрельца можно использовать для Понимание себя, своего внутреннего потенциала и нахождение своего места под солнцем. Для помощи в осознании себя можно использовать различные духовные практики: йогу, цигун, медитации. Это поможет установить связь со вселенной и получить счастливый шанс, то есть повернуть фортуну в свою сторону. Ведь полнолунием в Стрельце управляет Юпитер, планета благодетель или планета большого счастья. Активные огненные энергии полнолуния в стрельце способствуют уверенности в себе дают власть над обстоятельствами возможность изменить свою жизнь к лучшему а также любовь и признание окружающих возможность управлять самим собой это полнолуние очень сильным потенциалом обладает еще и потому что его управитель юпитер гармонично раскрывается в огненном знаке овна планета благодетель помогает всем кто защищается кто отстаивает интересы своей страны ведет борьбу с циничными безнравственными людьми энергия полнолуния в стрельце побуждает людей к самопознанию к интеллектуальной активности к выходу за пределы существующих границ навязанных извне не прогибаясь под чужим мнением но уважая его можно найти дополнительные возможности многие люди вырабатывают свой внутренний стержень остаются верными сами себе настаивают на своем при этом не доводят ситуацию до явного конфликта огонь стрельца символизирует многообразную переменчивость нашего жизненного опыта в которой растет и созревает наш дух полнолуние 14 июня помогает направить все свое устремление к некоторой одной цели осознанно выбранной из многих других Процессы, начавшиеся в период новолуния 30 мая, к полнолунию 14 июня обретают четко очерченные перспективы, а некоторые дела благополучно завершаются и дают хорошие результаты. После полнолуния необходимо экономить ресурсы, строить планы, обдумывать свои действия на следующий лунный месяц, который начнется с новолуния в раке 29 июня 2022 года полнолуние в стрельце активизирует не только этот знак зодиака а также противоположные ему близнецы в астрологии это ось обучения и коммуникаций информация и знания полученные и накопленные во второй половине июня будут служить своеобразным запасом к которому можно будет обратиться в трудные минуты жизни в современном мире для того, чтобы устроить свою жизнь и наладить быт, необходимо знать иностранные языки, разбираться в политической обстановке в стране и в мире. Развитие личности происходит благодаря умению налаживать контакты с людьми, поддерживать полезные связи, знакомства, передавать свой опыт. Полнолуние в Стрельце способствует эволюции как отдельного человека, так и общества в целом. Помогает перейти от теории к практике. Полнолуние в Стрельце вселяет надежду, веру в добро и в мир. Даже самые ярые пессимисты понимают, что не может быть в жизни лишь темная полоса. Чем шире интересы и больше общения в июне, тем быстрее появляется вкус к жизни во всем многообразии ее проявлений. Это время приобретения ценного опыта, раскрытия своих талантов и их применения в повседневной жизни. Вторая половина июня идеально подходит для дальних поездок, иммиграции, поиска защиты за рубежом, личных и деловых взаимоотношений с иностранцами. Люди легко ориентируются в новой обстановке, быстрее находят близких по духу людей, учителей или учеников массово пробуждается интерес к общечеловеческим ценностям появляется способность оценивать конкретную ситуацию в целом стрельцам овнам и львам сопутствует удача и везение во второй половине июня формируются подходящие условия и благоприятные предпосылки для преодоления жизненных трудностей хорошее время для построения карьеры и продвижения по служебной лестнице, а также обретение популярности и запуска рекламы. Дальние поездки и общение с иностранцами будут полезны. Не упустите свой счастливый шанс. Близнецам придется подвести итоги пройденного пути, поработать над собой своими мыслями, взвесить все за и против и принять верное решение, сделать правильный выбор весы и водолеи получают возможность расширить диапазон своего личного влияния характер этого периода таков что нужно не ждать пока появится удобная возможность а действовать уверенно озвучивать свои интересы привлекать внимание людей в результате усилия приведут к успеху. Вполне возможно, к концу текущего лунного месяца, 30 мая, 28 июня, вы будете очень довольны проделанной работой и сможете позволить себе отдых. Девы и рыбы могут столкнуться с препятствиями на пути к успеху. Эти неприятности вполне возможно обусловлены переоценкой своих возможностей. Избегайте подобных заблуждений в своих взглядах и в поведении, а также держитесь в стороне от тех, кто склонен к этому. Так вы сможете свести до минимума негативные потенциалы того периода, ну, когда в общем-то, полнолуние строит напряженные аспекты к вашему Солнцу. Тельцы, раки, скорпионы, козероги, что бы ни произошло, вы без труда переживете испытания пройдете проверку на прочность и несомненно добьетесь своего без колебаний устанавливайте собственные приоритеты и защищайте свои убеждения и принципы честным путем друзья напоминаю что общий гороскоп не может заменить личную консультацию астролога при индивидуальном разборе вашего гороскопа мы поговорим о влиянии транзитов планет конкретно на вас